Всех с наступающим Новым Годом, друзья! Сегодня 31 декабря и я снимаю сегодня видео салатик. Салатик у нас будет называться Варежка Деда Мороза. У нас на канале уже есть видео Шапка Деда Мороза. Теперь будет Варежка Деда Мороза. Что я приготовила для этого салата? Яйца, морковь отварная, картофель, такая вот у меня горбуша, ресерва, форель холодного копчения. Не было не важно, какая у меня будет рыба, украшение сверху. И сыр. Также мне нужен будет для заправки майонез. В общем, смотрите, я заранее приготовила варежку, вырезала ее из бумажки. Теперь мне нужно ее как бы силуэт оформить вот так вот майонезиком, чтобы я не вылазила за пределы. Первый слой у меня морковь, тертая морковь. Стру морковь на крупной терке. Это у меня будет первый слой. Когда я варила овощи, я их все посолила. А количество ингредиентов будет зависеть от размера варежки, которую вы будете приготовлять. Я готовлю салатик нам на двоих. Следующим слоем мы смазываем это майонезиком. Берем картофель, следующий слой опять майонез после картошки, теперь у меня вкусный слой, слой рыбы будет, рыба у меня в масле, ну не обязательно брать такую рыбу, любую можно, какая вам нравится. Я режу на досточке и закрыла ее мешочком, чтобы досточку потом не отмывать. Укладываем ее следующим слоем. Порезана она у меня крупно. Вы можете ее измельчить по желанию. Вы заметили, как варежка разрастается? Теперь я трух сыр. Терочку взяла поменьше. Немного сыра отложим для пушки на варежку. А сюда же нужно потереть желтки. Перемешиваем это все в тарелочке, чтобы удобнее было. А на рыбу мы сейчас будем тереть яйца, белок. Рыбный слой я не промазываю сразу вот на него кладу белок. Он так как у меня и так рыба в масле. Сейчас сюда опять слой майонеза. Чтобы было легче сыр разравнивается желтком, я сразу сюда добавлю майонез и перемешаю. Потом просто уложу сверху. Перу ровным слоем надо уложить ее на варежку. У нас меховая варежка получилась. Очень теплая, я смотрю, <с многослойная. У меня было 100 грамм форели, копченой, холодного копчения. Ну, Как видите, тут оказалось всего 3 кусочка, а мне надо целую варежку украсть. Вот Пытаюсь резать тоненько. Варежка получается нарядная. Вот украшение у меня продолжается уже горбушей. То есть она связана из меланжевой пряжи. Здесь вот нужно нам сделать опушку на варежку. Ну все, ребятки, праздник желудка обеспечен. Сегодня 31-е. Лариса, мы одним этим салатом, я думаю, наелись бы. И, ребят, вот смотрите, девочки, мальчики. Настоящая варежка Деда Мороза. Какая креативная варежка. Которую он обронил случайно. А главное, вкусно. Салатик готов, нам приятного аппетита, вот так вот он смотрится на праздничном столе, очень все красиво и аппетитно, я нам пожелаю приятного аппетита, потому что мы сидим за столом, а вам всем, друзья, всех-всех с наступающим еще раз, всем крепкого здоровья, мира над головой и всего самого наилучшего, всем пока-пока, увидимся! С Новым Годом! Ну что, салат отстоялся? Сейчас мы отмечаем проводы старого года. Сейчас я буду пробовать. Тебе пальчик отваришь. М -м -м. Ноготочек вкусный. М -м -м. А что бы он был невкусный? Так и ингредиенты. М -м -м -м. Волшебница готовилась.